У нас выражаться в нашем мире. Это вот непосредственно первый этап до да, рождения. Это единство, да, когда ребенок рождается, он еще э, един, он только вышел, э, так сказать, душа его только переродилась, и он еще находится в единстве. Дальше вторая стадия, это стадия точек вот это вот э, разрушение э, этих сосудов, да, это как раз-таки э, да юность, что ли, детский максимализм, когда нам море по колено, когда мы все можем, да, и вот мы начинаем сталкиваться с всевозможными э, сложностями, как раз вот это вот и есть, да, э, символ разрушения себя, потому что один сосуд разрушает он понимает что не может вместить вот это вот все целое да в какой-то маленький сосуд со сосуд и а, последнее это вот стадия починки до да, последний этап это когда мы а, уже приходим к нечто такому а, ну, мудрости некой такой до да, зрелости когда мы уже а, все устаканилось мы уже понимаем мы уже она может